Когда прошла информация о появлении Fireside Messenger, я подумал, ну вот началось. Всем привет, с вами Вова Ломов и социальных технологий. Что именно началось, я, правда, не понял и решил срочно скачать, установить и посмотреть, что это такое, ну чтобы понять, что началось. Fireside в тех редких упоминаниях о нем, что я нашел, заявляется как реинкарнация FireChat мессенджера, который может работать без интернета, образуя одноранговые мэш сети, что называется на ходу. Разработка обоих мессенджеров связана с именем Станислава Шалунова, который в свою очередь фактически придумал технологию P2P, которая лежит в основе BitTorrent. Ну то есть предпосылки для бомбического мессенджера идеальны. Пока он существует только под Android, iPhone обещают в ближайшее время. Тысяча скачиваний не густо, но релизу всего пара месяцев. Требует номер телефона — это минус. Собственно предпосылки бомбические, поскольку Fireside по идее реализует все наработки, появившиеся на данный момент для построения децентрализованных сетей, обходящих блокировки, цензуру и DDoS. В основе Fireside лежит протокол New Node, а выглядит он вот так. Ну в общем. Стандартно выглядит, да и придумать что-то новое с интерфейсом современного мессенджера сложно. Для нас важно, что у него внутри. Внутри кроме заявленных плюшек есть сквозное шифрование, что тоже уже стало почти обязательным условием. Напомню, что в Telegram сквозное шифрование не подключено по умолчанию и работает только в секретных чатах. Сюда вынесена камера, по обработке изображений есть скромные настройки и иконка стартующее сообщение. Писать, правда, пока некому, разве что себе. Ну или можно стартовать группу, тоже пока только с собой любимым. Со временем здесь появятся все ваши контакты, установившие фаерсайт. Причем как в Telegram будет приходить оповещение, что такой-то теперь фаерсайт. Вот в таком виде. Установил фаерсайт на второй телефон, который вроде как не мой, но мой потому что станут двое-одна плоть. Вот на натюрлих появилась в списке контактов и теперь можно отправить ей сообщение. Все достаточно стандартно, естественно привет. Тут все как везде, смайлики, фото, голосовое сообщение. И можно прикрепить файл. Удобно, что файлы разбиты по категориям. Отправим фото. Так, ну если нажать на сообщение, то откроется стандартное меню. Тоже, честно говоря, сложно изобрести что-то новое. Хорошо. Заметки для себя, тоже понятно. Фотка из последнего сообщения рядом с именем чата. Не помню, у кого такое есть, наверное, приятно. Так, ну и, собственно, главное, что отличает FireSight от Telegram, WhatsApp и прочих контактов. То, что должно изменить мир, особенно если мир, который нас окружает, тоталитарный и того глядя отключат рубильника. Нет мобильного интернета, нет Wi-Fi, только Bluetooth. Отправляем сообщение. Улетело. А, нет, он включил Wi-Fi сейчас. Ну короче, Wi-Fi он включал несколько раз. Уж не знаю, телефон или файрасайт. Думаю, что фаерсайт. И когда я наконец все заблочил окончательно, сообщение не отправилось. Колдовал-колдовал бесполезно. Не знаю, как он работает. Бриар, который также заявлен как мессенджер, не требующий интернета, работает просто по Bluetooth, без всяких танцев. Ссылка, кстати, в описании, там подробнее о технологии. Ну а здесь вот такая история, не знаю, что это значит. Возможно, ему нужно все-таки подключение Wi-Fi и мобильного интернета, даже если он заблокирован. Ну просто, чтобы был. А я таких условий создать не смог. Чтобы интернет был, но его не было. Ну и уж раз, главная изюминка у меня не сработала, расскажу о неглавных. Сообщение можно удалять как у себя, так и у собеседника. Есть возможность поставить автоудаление сообщений. Об этом говорит таймер рядом с именем. Можно создать группу, добавив туда свои контакты. Настройки по группе минимальные. Заблокировать, покинуть. Раздачи прав в группе нет. Пусть вас не вводит в заблуждение слово «заблокировать». Вы не блокируете участника группы, а блокируете конкретного человека и он после этого не сможет вам ни писать, ни позвонить. Как тут, кстати, звонить я не понял, но пишут, что не сможет и позвонить. Ну и также по каждому вашему контакту есть код безопасности. Если вдруг коды не совпадают, вы переписываетесь не с тем человеком, с которым думаете, что переписываетесь. Если человек рядом, можно сверить коды, что называется, через плечо. Либо нажать на сканировать, просканировать код, который высвечивается на телефоне собеседника, и если он совпадает, вы получите вот такую зеленую галочку. После чего можете перевести бегунок в позицию подтвержден. Теперь вы можете быть уверены, что переписываетесь именно с тем человеком, с которым переписываетесь. Ну, собственно, учитывая недостаток, а вернее полное отсутствие информации по Fireside, сложно сказать работает этот мессенджер или нет. Так и должно быть или это как-то лечится. В любом случае, при прочих равных условиях мессенджер хороший. И на данный момент, я бы сказал, является потенциальной альтернативой Телеграм за счет громких имен, имеющих к нему отношения. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.